E Друзья, прошу от вас обратной связи. Надеюсь, что я вышла там, где и ожидала, и вы меня, надеюсь, тоже видите так вот вижу макс пишет интересно ваше мнение об этом человеке так ольга здравствуйте таня здравствуйте секрет успеха здравствуйте так вот я не вижу что-то обратной связи так так так сейчас зайду гляну куда я вышла вышла ли я туда куда надо вот таня пишет ура а все работает ура ура я рада, что все работает, поэтому все-таки давайте Алочка, алиса танечка давайте мне обратную связь в виде циферок у меня знаете когда я получаю цифры, я понимаю что все работает есть обратная связь есть все в порядке и напишите еще и словами приветствие я тоже этому всегда рада но для меня вот вот как диана сейчас написала 5 5 10 и все и у меня все включилось знаете у меня тумблер внутри моей головы включился и сказал пора работать а, да вот э, ангел сандра тут много 55 а чё четверка в конце я не пойму а, в конце надо десяточки ставить а, так так так добрый вечер и много цифер а, да какая прелесть обожаю вас всех вы мои хорошие вы мои классные а, да ну давайте тогда я не буду долго затягивать вступление а, это у нас долгожданный можно сказать эфир потому что я вам давно уже обещала и давно вы у меня заслужили этот эфир, но я объясню, почему я так затягивала. Я старалась разобраться в теме, я хотела переспать с этим несколько раз, чтобы понять вообще, понять, что а, говорить, потому что выйти просто и а, а, ну, сказать плохие слова, это это не, не я не люблю так делать, хоть я и говорю часто, хоть я и делаю разносы многим личностям, но я это ну что называется я это переварила, да и я это могу объяснить почему я это делаю но в данном случае знаете внешне такая вроде бы картинка безобидная да но с другой стороны я не могла понять откуда столько хейта в это, в отношении яны рудковской почему все ее так ненавидят что просто такой вот интервью которое казалось бы э, ну, какие там вопросы я просто не была в теме этих вопросов совершенно я вообще как-то не следила за за ней не понимала что это за человек и поэтому для меня было странно э, странно э, увидеть такую такую реакцию на интервью яны рудковской но когда я вникла в эту тему когда я поняла я несколько дней э, изучала этот вопрос и я поняла что э, тут скрыто я поняла что людей не вернее я это давно знала и потому я искала понимаете я не хотела а, свое первое впечатление да там были какие-то невербальные проколы но я не могла вынести вот на основе тех невербальных проколов например э, то что она там про риту да э, свысока рассказывала ну и что но ну, это конфликт да это можно понять но сейчас уже когда я изучила вопрос я могу понять уже глубже объяснить поэтому уж извините если пойдут мои эмоции но а, эту тему я изучила и сейчас могу вам ее дать так как считаю нужным Итак, интервью конечно на, началось вообще очень странно для меня а, мы с вами стали сразу же свидетелями такого сговора между ведущей и яной рудковской вообще конечно для меня это было дичью но давайте посмотрим заодно проверим звук а, и вообще как пойдет видео а, пожалуйста мне плюсик в чатике если все будет хорошо. Ну, я тебя не подведу, сама знаешь. Ну, и я вроде как никогда не подводила. Ну, что это такое, как не сговор? Ну, действительно здесь какой-то сговор и меня это тоже напрягло в начале да ну думаю ну в принципе это можно тоже понять да если две подружки да они не хотят друг друга подвести в общем то да это можно с одной стороны понять плюсики вот вижу плюсики пошли давайте все плюсики ставим а то я подумаю что вы сейчас ушли запрещенные продукты есть которые я обещала не произносить в эфире а, да давайте плюсики вот вижу все в порядке а, да тогда следующий фрагмент мне кажется так что любой э, счастливый любой э, человек у которого все в принципе хорошо в жизни но ну, мне очень сложно представляется что возьми но видите здесь идет у нас отвращение вообще конечно у яны очень часто вот это отвращение в отношении своих хейтеров и это тоже в общем то можно понять ведь правильно а ведь на самом деле согласитесь если там допустим у вас есть соседка которая которая вас совсем не любит да и вы о ней будете рассказывать тоже с отвращением а здесь конечно же она говорит о тех людях которым не нравится то что она дает тот контент который она выдает да и который ее критикуют. Она считает, что они к ней относятся негативно, и соответственно негативную реакцию в их сторону дает. Вот, ну, вообще, в принципе, там, и начнет писать текст там в телеграм-канале. Вот мне, вот я, у меня все тут вот, в жизни хорошо. Есть работа, есть семья, есть дети, есть друзья. И у меня вот там любимый муж. Вот насчет любил любимый муж а, тут какой-то зажим странный вообще а вот это плечи мне а, совсем не понравилось а, то есть подсознательно она как-то немножечко сомневается а, любимый ли это муж ну ладно бог с ним это уже не наше дело как говорится да а, но знаете мелочь а понятно и у меня вот даже нет времени, ну да, даже пусть ему на, у меня бы и было это время, и у меня просто в страшном сне не могло бы присниться, чтобы я, например, кому-то зашла там в Инстаграме, там или не знаю, там, в Фейсбуке, там или в Телеграм-канале и там прописочила кого-то. То есть мне, зачем? А анонимно. А смотри, у меня была такая возможность а, открыть анонимный Телеграм-канал, и я потом подумала, что а зачем? Вот зачем? А, смотрите, опять отвращение а, и челюсть вверх подняла. То есть она, а, ну, скажем так, не это ее борьба. Вообще, она таким образом, понимаете, вот эта демонстрация своей хорошести это ее как раз борьба. И вот она сейчас демонстрирует свою непримиримость к такому поведению да свое отвращение к этому поведению и в общем то ее тоже тут можно понять да когда человек занят любимым делом когда у него все так хорошо как она рассказывает то конечно же это понятно да с одной стороны и и в общем то здесь у меня тоже к ней претензий нет ну, единственное конечно отвращение но она отвращение как раз вот иллюстратор у нее ну вот Получается, этот жест, вот, этот, и вот эта эмоция, она как раз иллюстрирует то, про что она говорит. Она говорит о том, что для нее это неприемлемо, она не хочет этого, и она от, испытывает к этому отвращение, да, брезгливость к такому поведению. В общем-то, здесь она такая, знаете, вот такой образ создает, ну, довольно приятный, да. Получается, что человек пришел и рассказывает о том, что э, это для нее неприемлемо, и здесь вот как раз она все иллюстрирует, все соответствует тому, что она рассказывает вот именно ну то, то ту часть мармезонского балета, о которой она говорит. некоторых, знаешь, есть... есть такая потребность Просто не они не не не могут нет, глаза не не я не не не не не не не не Видите, она корпусом вот так вот расширила свое влияние. Причем вот это движение, оно не имеет ничего общего с неуверенностью. Вот здесь как раз она специально, смотрите, вот так корпусом отодвинулась, посидела в этом положении, да, потом передвинулась в другое положение. И это как раз знак того, что она всю эту территорию считает своей и может себе позволить это все, да, и демонстрирует, что она, и действительно она здесь проговорила, что она дожила до такого уровня, что она действительно ну, уверена в себе. Спасибо, Ольга, за, за э, денежку. Мне очень-очень приятно. А, так, значит, следующий фрагмент ставлю. А, так. А, так ну, Какая-нибудь мерзость, которую там сделали в отношении меня, я могу там что-то там, ну, условно говоря, сказать. А так, в принципе, он, ну, знаешь, что я человек очень позитивный, я открыт. Но вот насчет я очень позитивная, она сама себе не верит. Вы видите, что пожимает плечом и э, качает нет. А, действительно, э, корп э, корпус по правилам а, Да, какая у нее скудная речь. А, а, так, дальше. Да, позитивная. У меня нет вот этого, скажем так, какого-то жлобизма, зависти, понимаешь? Поэтому я не понимаю. То есть у меня, мне кажется, что все эти я не понимаю но качает головой да и вот кстати вот этот момент очень важен я зря на него не обратила внимания, как раз э, глотнуть у меня немножечко э, остатки простуды я кстати тут немножко переболела а, да поэтому э, смотрите она э, говорила отрицательную вещь но качнула да и на какой фразе сейчас секундочку она очень важна. условно говоря сказать а так в принципе ну, знаешь, что я человек очень позитивный я открытая, позитивная. У меня нет вот этого, скажем так, какого-то жлобизма, зависти, понимаешь? Поэтому я не понимаю. То есть у меня, мне кажется, что я не понимаю. Да, вот когда на нее нападки идут, она типа не понимает, нас подсознательно идет кивок. И здесь мы дальше поймем. Все эти а, телеграммные анонимные каналы а они... Кстати, тут под, подбородок напрягла, такая саботирующая немножко позиция. Девчонки или там парни. Я не понимаю, вот что ими движет, да? Потому что а, зависть, а, ну окей, зависть понятно, я еще могу понять. Но с другой стороны, не может же быть такая зависть. Я понимаю, что есть там зависть к люксу, есть какая-то зависть, может, к успеху. При этом они пишут, что а, Яна Рудковская уже не дает трафика и просто рубят контент весь на мне. Но, то есть вот если не дает трафика, что же вы там по упоминанию? Я сейчас смотрела за август только меня мой муж обошел потому что к нему перешло большое количество мировых звезд фигурного катания то есть в июле а я была там в тройке по цитируемости, там в июне опять в тройке то есть и постоянно понимаешь ужасно то состо... а кстати вот презрение которое она показывает да спасибо большое кто желает мне выздоровления я уже выздоровела но это просто остатки немножечко першат в горле поэтому не переживайте все в порядке это не небольшая простудка которая бывает ежегодно а, да Хотя, может, может, даже корона... Кто его знает? Ну, как-то так простуда и простуда. А, так что проблем никаких. А вот что касается а ее презрения, она делает вот как раз, оттягивает а, рот вниз. Как знаете, вот когда неловкость мы демонстрируем, да, вот это сродни. Смотрите, с одной стороны, когда человек, человеку неловко, да, у него идут губы как раз вниз. Вот это вот нижняя губа оттягивается вниз. И мы это трактуем как неловкость. но иногда это происходит когда человек демонстрирует как бы ему неловко хвастаться как бы да но у него идет вот это хва хвастание и э, получается что э, вот в данном контексте по сути она хвастается э, и испытывает как бы при этом такую показную неловкость и вот демонстрация вот этой как бы неловкости она э, вот у нее проходит поэтому я отметила это как презрение потому что по сути хвастовство это презрение да? смотрите любуйтесь на меня какой я хороший а вы все до меня не доросли вот э, по сути это презрение да ну но вот у нее в данном случае оно демонстрируется именно так, вот как мы трактуем неловкость. В том, что я сижу в домике, работаю в пандемию, не в пандемии вообще никого не трогаю, то Андрей Аршавин прицепится к моему ребенку, потому что не знаю, что ему там своих мало, не знаю, под вот чего мой сын кому-то так не дает покоя. Но смотрите с, как, с каким воодушевлением она рассказывает о том что к ней все цепляются до да? цепляются прям жутко невыносимо и вы знаете когда я сначала послушала мне показалось что действительно я во первых слушаю все интервью со скоростью в два раза увеличенной потому что но ну, реально не хватает времени а, а то что ну я уже могу отследить какие-то эмоции да и эмоции да я увидела но а, так вот чтобы все это проанализировать я сразу не поняла потому что ну в конце я вам объясню почему она не так проста в чтении да к ней надо привыкнуть к я не рудковской для того чтобы ее читать адекватно потому что она очень грамотно делает нужные эмоции до да, изображает ну она как человек давно занимающийся бизнесом она умеет это делать поэтому вот так просто я сразу ее не прочитала но сейчас я уже когда проанализировала могу а, до вас донести ну вот то что я поняла наконец-то а, смотрите вот то что она рассказывает да вот про то что она такая белая пушистая и все к ней цепляются да вот эта вся критика которая вокруг нее а, но а, вы обратили внимание как с воодушевлением она вот в конце рассказывала что вот я сижу такая вся в домике да а тут все ко мне липнут все ко мне лезут Ну а, и здесь конечно же меня это смутило откуда это воодушевление если бы действительно ей это так не нравилось она бы а, действительно ну как-то а, меньше воодушевления в это все вкладывала меньше радости бы по этому поводу было но здесь как раз идет радость но а, и о чем это говорит о том что ей это на самом деле а, не так уж не нравится и даже более того а, но ну, а, посмотрите если разобраться вот так вот а, ну например зачем она делает всю эту информацию которая вызывает в людях какую-то негативную реакцию зачем да затем чтобы это все выливалось в подписчиков Ну вот видите у нее 3 и 8 миллиона подписчиков на самом деле ей и по интервью то ходить не надо она алене сказала, ну вот алена сказала что ты никому не даешь интервью а зачем ей давать интервью зачем ей выходить из домика если у нее а, есть активная аудитория в количестве почти 4 миллиона понимаете и ей от этого радостно понимаете она вливает какую-то информацию и ждет когда пойдут круги по воде да вот бросила камень и ждет И эти круги в принципе нормально вот с этой аудитории а, то что надо а, но а многие могут сказать но ну, она там не не хочет чтобы там какая-то реакция была да но скажу вам что аудиторию она привлекает специально многие могут сказать что вот она настолько интересна да что вот эти 38 миллиона подписчиков они сами захотели подписаться они специально ее нашли настолько они ну не знаю перед ее талантом может быть преклоняются да ну они пришли и подписались лично на нее и и так далее и тому подобное. А ничего подобного. Она привлекает подписчиков. Она специально это делает. Давайте послушаем. Ой, так, сейчас. Я вообще никогда не не делал ни одного там, скажем так, mm -hmm. какого то там гива. Там. У меня был один опыт года-два назад. Вот, и был мой личный гиф, там два или три, три года назад. После этого я поняла, что там сильно падает статистика, и я перестала вообще. Ну, то есть, о чем это говорит? О том, что Инстаграм свой она развивает. Нет, я не ставлю это ей в вину. Но э, если бы действительно ее так скажем так ей не нравилась бы ее публичность она бы не вкладывала деньги в развитие инстаграма да она бы просто там пилила какие-то сторисы, да ну сейчас все известные люди это делают она бы просто делала какой-то небольшой контент и все но она же специально разогревает к себе интерес она специально увеличивает охваты для того чтобы как можно больше подписчиков к ней на страницу э, приходила да а поэтому вот это вот ее кокетство по поводу того что я белая пушистая сижу в домике если сижу в домике то не надо вообще показывать свою семью да а есть много людей даже тот же а крутой вот который ну, в прошлый раз мы его разбирали да а он действительно не показывает свою семью старается вот как-то эту сторону своей жизни держать в секрете, да, показывает минимально но здесь же мы видим что все наружу и она из всего создает инфоповод да она активно использует рекламные площадки свою страницу страницу своего мужа страницу своего сына и сейчас у них теперь новый ребенок еще одна информационная это рекламная площадка которая дальше будет развиваться поэтому вы знаете вот это вот вложение денег в нового ребенка это тоже не не просто так у яны все посчитано но э, поэтому соответственно и, и вот это вот ее кокетство что я такая белая пушистая сижу никого не трогаю, это все э, вообще ерунда филькина то которой она вообще не знаю кого хочет сейчас э, ну, в, обманывать а поэтому э, не не верьте ей вот этим э, ее вот этим высказываниям по поводу того что она как бы сидит дома никого не трогает э, совсем она не не никого не трогает, поэтому вот это мы сразу отсекаем. А дальше еще немножечко информация. Я никого не трогаю. Постоянно трогают меня. Вот постоянно и э... но это на самом деле она сидит и вот знаете такая белая пушистая никого не трогаю а на самом деле она просто провокации создает для того чтобы э, создавалась активность да, для того чтобы больше было подписчиков но мы с, с вами это только что разобрали а ты знаешь вот как говорится ведь э, привязываются и вот э, мизинчик обратили внимание мизинчик это у нас отвечает за коммуникации за общение и она этот мизинчик сейчас давайте еще раз посмотрим как она с ним ведь привязывает. Видите, она потерла мизинчик. а Это вот как раз проиллюстрировала именно общение. И прицепляются, и прилепляются к большим именам. Потому что знают, что если прицепится, там будет контент, на котором можно будет паразитировать. Я считаю, это паразитирование но на самом деле я изучив вопрос я поняла что здесь паразитирование идет в другую сторону это Яна как раз паразитирует на том что привлекает подписчиков создает инфоповоды и продает им какие-то свои люксовые вещи вернее продает рекламу люксовым брендом или там кому с кем она там дружит очень сильно поэтому вот это вот пожалуйста не надо это обоюдное если она волну да и индекс цитируемости у нее вырастает как она проговорила с радостью и со счастьем а это как раз делает ее рекламу более дорогой и более востребованной поэтому а, имейте в виду вот а, все кто сейчас меня смотрит и будет смотреть в записи имейте в виду что каждый ваш комментарий привлекает к ней все больше интереса привлекает к ее страничке больше подписчиков и даже если вы там оставили какой-то негативный комментарий имейте в виду что это ей все равно в плюс потому что там ну дальше мы подойдем к этому она все это очень активно высчитывает и у нее это все ну, учитывается это это прям знаете перед нами человек который не делает ничего просто так и сейчас она жалуется на то что ее за но это все знаете это ерунда так что не верьте ей и она радуется она потирает руки по этому поводу и не обращайте внимания. А дальше следующий фрагмент а сейчас секундочку эти люди они настолько мелкие настолько ничтожные Ну это вот как она относится к тем людям которые на самом деле ей приносят подписчиков приносят деньги а, и так далее ну видите ну конечно кто-то из них перегибает палку и делает контент но понимаете когда она там показывает что-то она надеется получить позитивную реакцию но смотрите вот это хвостовство когда у нас в россии особенно после пандемии да когда мы все живем ну, намного хуже чем раньше например да и плюс вообще в принципе наша страна не отличается высоким уровнем заработных плат да и она показывает свой очень высокий достаток и это конечно же вызывает зависть это это понятно но зачем хвастаться этим знаете это мышление 90-х и в общем то ни, ни к чему же сейчас этот тренд давным-давно устарел и вот то что она она демонстрирует это все, она разогревает вот эту злость в отношении себя, ничего больше. А, а то, что выставляет и ну, большинство людей, естественно, реагирует негативно, но, а, а какую реакцию она хочет. Ну, здесь, конечно же, все предсказуемо. Странно, что она этого не понимает, что эта реакция самая... Ну, подходи ну она больше подходит особенно сейчас да ладно бы она ну, вот ей, ей надо по другому преподносить, преподносить контент да кстати я посмотрела у нее довольно интересные вот эти завтраки как она сервирует стол мне лично понравилось а, красиво подобраны цветы ну то есть вот все так вот а, красиво хорошо ну мне понравилось но не понравилось конечно же то что она свою роскошь специально показывает да это все можно проще как-то показывать, да, и не вызывать такой негативной реакции. Ну, это, конечно, мое мнение. Опять я на него скатилась, я прошу прощения. Так, ну хорошо вот алена пишет она ненавидит тех людей которые говорят о ней плохо но а, согласитесь а как можно говорить хорошо когда а, ну вот она прям демонстрирует показывает вот это вот показушной вот в инстаграме слишком много вот этой показушности вообще в целом знаете когда вот эта глянцевая жизнь которую мы видим в инстаграме а я например я общаюсь с этими людьми я вижу периодически что они обыкновенные простые а вот эти фотографии отфотошопленные, какие-то прилизанные, при, при притянутые за уши да они они не соответствуют жизни и вызывают сейчас на самом деле больше негативной реакции поэтому конечно же она как флагман этого всего надо бы ей уже останавливаться ну ладно бог с ним это не самое страшное что в общем то в отношении нее возникает идем дальше что они не могут посмотреть мне в глаза им стыдно Элементарно стыдно. Измена – это предательство. Я, наверное, в жизни не прощу двух вещей. Да, я тут сразу два таких фрагмента объединила, потому что, ну, вот по поводу отвращения, да, вы обратили внимание. А сейчас мы подходим к самой интересной теме. Вот этому конфликту с Ритой Дакотой – это предательство я не прощаю. И все-таки вот, вот можно еще раз говорю, вот Риту Дакоту можно просить, uh -huh. а вот Стархит, который только через 10 дней извинился и убрал. Смотрите, так сидит и этим пальчиком показывает так указывающий жест, да, вот докоту я прощу, да, такая судья сидит и м -м, вот прям нахмурилась, показывает, какая она прям решала, вот решала реально из 90-х. Статью про ребенка э я вот это не хочу прощать. Она призывала вот к, к, к такому. то есть что я могу сказать? Это ужасно. Что я могу сказать? Прощу я это или нет? Вряд ли. Но то же самое в одном и том же интервью абсолютно разные мнения а сначала она риту великодушно готова простить а сейчас она ее не простит а вообще она такую принципиальную позицию заняла то есть рита у нее олицетворение всего самого плохого и ужасного но знаете я посмотрела на этот конфликт и поняла что так ну давайте следующий фрагмент посмотрим а, сейчас я, я, говорю, я говорю, это выглядит очень а, неправильно. Я говорю, и а, понимаете, я говорю, у нас все-таки история связана с Луэвитоном. Я говорю, и а, подача, которую вы делаете сейчас, раздаем халяву от Луэвитон, она выглядит дешманский, Выглядит ага. подача, дословный текст дешманский. Ага. Я говорю, вы поменяете фотографию, и никаких проблем нет. Значит, это при том, что я с ней вот так разговаривала. Значит, ответ Риты что это я буду что-то там убирать? Да кто ты вообще, в принципе, такая? То есть, в принципе, со мной в шоу-бизнесе, на моей памяти, ну, в принципе, я ее там старше лет там на 10. А, но, видите, да, что она а, так подбоченилась и а, постаралась приподнять свой авторитет, да, а, показала указу, а, указательным пальцем, да, по, по поводу своего авторитета, подняла челюсть, а для нее это очень важно, да, и авторитет она, как мы знаем, нарабатывала долго, и для нее, конечно же, это удар. Вот в данный кон конкретный момент, да, она, она потрясена, что ей кто-то вот так вот ответил, да, а, ну и конечно же она как человек ну я тоже кстати из ее поколения правда я так и не поняла сколько ей лет на самом деле но будем считать что официальная дата она есть ну вот как раз 75 год поэтому да действительно как человек рожденный в советском союзе как человек воспитанный в это время ну нас например учили к людям которые старше нас на 10 лет обращаться на вы еще какие-то правила приличия которые нам воспитали это можно сказать впиталась в, ну, нам в кровь да и мы сейчас не можем но ну, вот как-то переступить через это поэтому да здесь вот с одной стороны ее можно понять вот это ее реакция на на хамство да по сути хамство она как бы осталось а, не а, ей объяснять но объяснять вот по, по ее поведению мы видим, что она стала объяснять с высока, да, с высока своего возраста в первую очередь, да, с высоты своего авторитета, да. Но авторитет здесь, конечно же, он идет вместе с возрастом, но здесь она давит нас на, на нас, на слушателей тем, что она старше, да, как бы для того, чтобы мы ее больше поняли. Хотя, конечно же, изначально, когда это было на эмоциях, я уверена, что было ну вот с ее стороны там и не только с высоты возраста но и с высоты авторитета и так далее да кто ты такая вообще ну с такой мыслью с такой подачей. ну неважно главное что знаете вот здесь вот как раз нашла коса на камень а, получается она нарабатывала до да, свой авторитет очень долго а тут пришла такая выскочка и ей ответила не обращая внимания на все эти регалии которые она там за все это время заслужила заработала неизвестно как неважно сейчас мы это разберем но она считает себя такой большой шишкой и тут бах пришел кто-то эту шишку пнул а, ну для нее конечно же это шок да это на 12 но ну, я не знаю ни одного человека кто бы со мной для вот меня удивило как ты думаешь почему она подождите она что сказала на 12 лет она на 15 лет ее старше что она или, или я просто не так разобрала? Нет, подожди, я ей просто не поняла. Я просто офигела от того, как она со мной разговаривала. <св> то есть она со мной разговаривала, то есть у нас частная беседа по телефону, да? То есть не, не в рупор на Красной площади, а частная беседа по телефону. Я позвонила, сделала замечание. Мне приходит СМС. Со мной, значит, кто вы такая, что вы со мной так разговариваете? Вы со мной плохо поговорили? Почему вы какие-то мои права ущемляете? В чем ущемление прав? В том, что я попросила... Убрать фотографию, которая не имела отношения к нашему кругу. Убери, пожалуйста, и подача раздаем халяву от Лувитона в бутике в гуме. Но и здесь все-таки, вот я вижу, в чате, пишут, это рудковская выскочка. Да, они обе на самом деле, каждая по-своему выскочка. Это вот реально нашла коса на камень. И для Рудковской сейчас шок встретить такое поведение, как сама она на самом деле вот если разобраться я посмотрела по возрасту риты дакоты и ну, что копать далеко я заглянула в молодость ну вот ту известную молодость в интернете яны рудковской да что она творила в свое время да что она вытворяла и вы знаете выходка риты дакоты вообще конечно детский сад по сравнению с тем, что делала Яна Рудковская в ее возрасте. Давайте посмотрим. Яна давным-давно знала Виктора. Mm. Вот. Были они знакомы, я не знаю, каким Еще образом. Еще до тебя? До меня. А да. вы знакомы с Яной были? Да, у нас была дружба. А, вы дружили. Это меняет в корне дело. То есть были две подружки. Uh, да. И она в курсе была твоей истории, что ты удачно вышла замуж. Конечно. Также... Она а. на свадьбе у нас гуляла. И она сказала моему Понимаю. папе о том что я о она очень завидует тому что Юлия ваша вышла замуж за такого хорошего человека А, да, такого хорошего человека но ну, спустя это время и спустя то что он с ней сделал конечно же у нее идет отталкивание локтями как вы видели но э, разрешите вам представить если кто-то не знает ей, это юлия солтовец она приезжала к нам для того чтобы дать интервью она после того как э, произошло все это чудовищное э, вообще действие которое я вам дальше покажу она уехала э, в испанию и там живет и сейчас ее пригласили на телевидение для того чтобы она рассказала свою версию случившегося как произошло э, знакомство яны рудковской э, с батуриным и э, вообще что как, ну как там было вот в те э, 2000 начало 2000 года там как раз а, б, было все в сочи а, ну что что происходило а, и вы знаете после того как она дала интервью по слухам а яна рудковская пригрозила ей судом и она опять уехала в испанию и с тех пор больше не возвращается насколько я знаю я не знаю точно этого всего но вот а, по слухам да которые я прочитала в интернете а, да а дальше что мы из этого видим? То есть получается, что для Яны Рудковской в возрасте Риты Дакоты увести чужого мужика было вообще, знаете, ну какие там правила? Как, кто придумал эти правила, да? То есть получается, она погуляла на свадьбе подруги, а посмотрела, ничего так мужик при деньгах, значит будем брать. Ну и когда вот эта девчонка была беременна, на шестом месяце беременности она обнаружила, что ее муж э, вовсю спит с ее лучшей подругой. На что э, Юля взяла и уехала к своим родителям рожать там и вообще уехала развела ну решила развестись с виктором а, ну да пред, предательство да обидно но в общем не препятствовала дальнейшему отношению а, подруги со своим мужем да решила дать ему развод и с подписала документы в, в кипе там документов на развод да, подписала отказную на ребенка вы представляете вот сейчас посмотрим Давайте другие кадры, от которых, вот кстати, слабонервным лучше не смотреть, потому что я смотрела, у меня слезы наворачивались на глаза. Кадры женщины, у которой отбирали ребенка у роддома. Это была ты. Да. Внимание на экран. Юль, вот, вот кто, что это? это это кошмар просто какой-то я не могу это смотреть но просто понимаете вот сейчас человек который учит правилам приличия других людей вот пожалуйста и причем да безусловно она воспитала этого ребенка она сейчас этот андрей его зовут он она кстати потом тут же следом родила еще одного сына николая яна родила и они вместе как два брата воспитывались и воспитываются сейчас они я насколько понимаю живут у бабушки они с яной ну хотя не знаю мне не важно вот и я думаю вам тоже не важно важно что вот когда мать андрея приехала и рассказала свою версию да вот вот это вот все описала как это происходило а, видимо она что-то сказала лишнее да что я э, не не понравилось я пригрозила ей судом и отправилась ну что человеку пришлось уехать вот и теперь сравните пожалуйста скандальчик э, риты дакоты да ну, кстати рита там тоже повела себя не очень красиво честно говоря вот эти вот все выпады игра на этой э, на том что все сейчас плохо относятся к Яне рудковской конечно же э, э, это это тоже знаете вот эта игра это тоже хамство тоже но ну, правда не такое изощренная, как со стороны Яны происходило постоянно в ее жизни, да, вот особенно вот этот случай. Там еще много случаев было и с тем же Батуриным, там наверняка все не так просто, там очень грамотно было все, все, ну знаете, она классный манипулятор, и она все выстраивает так, как ей надо, поэтому здесь здесь, конечно же чудовищная история да но ну, просто для сравнения я должна была показать да вот эти вот ее кадры по сравнению с тем что она сейчас получает вот уже с высоты своего авторитетного возраста да да где там авторитет вот где там авторитет вот э, я не знаю она развелась уже давно с этим батуриным что нельзя было как-то договориться с, с женщиной потому что ведь сердце все равно у нее болит это это страшно это чудовищно ну кстати вот э, игру яны рудковской мы наблюдали очень долго и вообще конечно людей не обманешь вот это вот этот негатив который сформировался к ней сейчас и почему ее так все ненавидят э, это может быть кто-то неосознанно это делает, но видит. Вот эту фальш, сплошную фальш, которая вот, например, здесь у нас а, целых две манипуляции, она произвела вот буквально за, а, ну, за сколько? За полминуты. Давайте посмотрим. Андрей, я понимаю, что тебе было я, все сложно слышать сегодня здесь. Мне было сложно слышать, но вы знаете, я считаю, что здесь сидят все женщины, а по определению они все мои друзья, да, потому mm -hmm. что они сопереживают насчет все мои друзья но подсознание сказала что нет не друзья просто я сейчас выступаю мне надо вас всех привлечь на свою сторону видите так она как раз а тогда батурин у нее забрал детей конечно же ее здесь можно понять и я вы знаете какое то время вот когда вот этот скандал с детьми был я честно говоря я очень переживала за нее я не знала вот этой истории а, с юлей я просто слышала что у, я, у яны забрали детей да я думала что это ее дети и ну вот эту передачу может быть даже я смотрела я не помню это уже давно было но самое главное что я сильно переживала видите вот она в образе она прям она когда надо надевает нужный образ она прям белая пушистая вот это классно она ну просто великолепно играет вот, актриса хотя да она там и переживала и здесь здесь я конечно не могу сказать что она не переживает но она еще и хорошо умеет преподнести себя. Себя. так вот а, присоединяется к зрителям да а, мы все с вами одной крови дамы вы все меня поддержите потому что вы женщины да и тут ми их лица сочувствует мне. Я ушла от Видеть, видите в общем получается что она присоединила всех к себе и вся студия была за нее этого батурина а, там не помню он уже ушел или еще там сидит но он вот-вот уйдет там он и стоит ушел в итоге его там так заклевали но конечно же она жертва а вот еще одним чемоданом или там. вот я ушла с одним чемоданом слышите сейчас секундочку я ушла от него с одним чемодан или там когда там откажись от этого тогда ты увидишь откажись от того тогда ты увидишь ну, то есть она во многих интервью говорила я ушла от него с одним чемоданом но в то же самое время вот в этой же самой передаче она говорит что откажись от этого тогда ты увидишь детей то есть она не отказывалась если бы она отказалась до да, не было бы этой речи понимаете она и как мы знаем она не отказалась она вполне состоятельна и в том числе благодаря деньгам батурина так что вот то что она ну, сразу как бы говорит что она ушла с одним чемоданом это тоже вранье да это это часть манипуляции то есть показывает одну часть правды да в тот момент она ушла с одним чемоданом но потом она отсудила у него половину имущества вот и все понимаете а, да да действительно она не врет как бы она действительно говорит правду но это правда она же всего лишь часть информации правильно вот так вот она в отношении любой информации поступает она говорит только часть Правда, вот то же самое, как с подписчиками, да? Я сижу в домике, я никого не трогаю, да. А что меня все трогают что меня все хотят а на самом деле она из домика просто умело манипулирует своими подписчиками она умело манипулирует общественным мнением она создает ажиотаж вокруг своей персоны для того чтобы они никто не забывал вот и все поэтому здесь конечно же э, все чистой воды манипуляции э, э, дальше следующий фрагмент так. то есть мы Действительно, за власть. Но у нас такая позиция. То есть это была ваша инициатива? Вы могли делать, а могли не делать? Могли никто делать, не просил, а могли не, не делать. Нас mm -hmm. никто не заставлял это делать. Это, это а, Ты же видел, что не это профессиональный, профессионально сделанный ролик. Абсолютно добрый. С абсолютно добрым сюжетом. Но, честно, у меня и в мыслях не было, что его будут хейтить. Заметь, Евгений выложил его, когда уже очень многих захейтили. То есть и единственный, который не закрывал комментарии сколько 50 тысяч комментариев было как бы он за путина он за власть ну вот он за путина он за власть вы увидели да пожимает плечами и качает нет это первое второе а видите она активно мало того что комментарии оставила открытые она еще их и посчитала Потому что она все считает, она все вот эти вот э, активности, которые она создает вот этими информационными поводами, она их все считает. И это нормальный порядок вещей для нее, понимаете? И то, что мы с вами там э, пишем ей какие-то комментарии, не те, которые она хотела бы, может быть. Да, она хотела бы позитивные, но негативные пишут лучше. Поэтому она подогревает вот эту волну и на негативе э, становится более популярной. Поэтому, э, да, вот, кстати, написали... Хорошо, что отжала у него деньги. Да и правильно, я тоже поддерживаю. Но просто не надо на каждом углу говорить, что ты ушла с одним чемоданом. Действительно, но ну, кого она обманывает? Ну вот так вот на на эмоциях, в принципе, да, действительно, публика вот сидит в за, в зале, да, вот она говорит, вы все женщины, вы все меня поймете, я ушла с одним чемоданом, да, и вот все поддерживают. А на самом-то деле это она на тот момент ушла только с чемоданом и то. Она совсем не упускала свои возможности, да, и неизвестно вообще, почему он сел там. И не, хотя я не могу ничего сказать, я свечки не держала. И это мое просто оценочное суждение. И вообще, как и вся эта передача, как и весь этот наш эфир, это мое оценочное суждение, кстати, вот должна сказать. Потому что если даже я в чем-то не права, я приношу сразу извинения. А, да, так что но вот у меня сложилось именно такое мнение учитывая э, то что я изучила я могу кстати ссылки на все видео которые я посмотрела ссылки на все статьи выложить под этим видео для того чтобы все могли ознакомиться чтобы не думали что я там придумала все непонятно откуда и смонтировала э, мне в общем то это даром не надо и поэтому вот так вот а, так ушла э, с одним чемоданом бриллиантов да, написала джулия действительно с чемоданом бриллиантов ушла как минимум так значит дальше следующий фрагмент ну то есть вы поняли что 50 тысяч комментариев, комментариев были четко посчитаны и сложены в одну копилочку да вот которую собирает у яны вообще все очень грамотно собрано да и запротоколировано Но она ничего не упутит, никакой выгоды и Ходорковский сделал свой сюжет, он тоже взял именно Плющенко и бедного э -э гном И все же им жалко моего Гном-Гномыча. И Ходорковскому, и Навальному. <св> Понимаешь? А потом спрашивают, почему Гномычу столько контрактов рекламы? Так что вы сами его пиарите, Саню. Сами вы пиарите. Пиарите ну смотрите с каким воодушевлением с каким счастьем да, рассказывает что у гноб гномыча много контрактов кстати в начале интервью она там жаловалась что ее сына называют гноб гном а сама видите вот называет в общем то и не ну то есть ну там двойные тройные стандарты и вообще сколько вам надо стандарты а, получается конечно же ну я для себя поняла почему вот такая идет ну кто-то написал травля но ну, может быть даже травля я не знаю как это назвать но а, учитывая вот эти все вещи до да, которые а, ну, мы, ну, я я нашла да я поняла что здесь не просто так все и в общем то знаете ну вот когда даже сейчас родился казалось бы ребенок и а пошла опять демонстрация до да, дорогих колясок пошло вот это вот вот это показуха которая тоже вызывает ажиотаж когда люди живут на одну зарплату как, ну, сейчас особенно многие остались без работы да и здесь вот эта демонстрация своей роскоши этого бренда знаете уже пош, вот мне кажется для этих брендов это антиреклама ну на ее страничке быть представленным вот так но она конечно же отрицает что это вообще реклама что ей эту коляску подарили что она там вся такая белая пушистая но мы знаем цену это, этой белой пушистой и так далее поэтому Конечно же, она очень рада всему, что приносит ей прибыль, а вот эти наши гневные комментарии, хейтеры, они все ей приносят прибыль. Поэтому, ну, как бы хотите, можете продолжать ей там писать комментарии, а лучше просто меньше обращать внимание. Вот в таком случае это намного лучше сработает. И, знаете, я для себя вывела три основных причины, почему вообще в принципе... А так вот на нее негативно все реагируют ну первое конечно же ее показуха она вызывает не только зависть но и отторжение просто потому что это неприятно неприятно в период когда много ну, много разных слоев населения в разных условиях да? и знаете когда смотришь на эти коляски за сколько там много тысяч долларов там или евро я не знаю я даже не, не вникала сколько она стоит но это все э, действительно очень дорого и это все ну да даже если это зависть да это это неприятное она вызывает в людях зависть она это провоцирует специально для того чтобы мы реагировали это первая причина второе это конечно же ее сплошное вранье в одном интервью я не стала приводить все примеры ее вранья до да, которые вы там там почитайте комментарии там все видно да вы можете про прочитать и там люди хорошо люди не дураки люди все замечательно да и пишут в комментариях поэтому почитайте комментарии увидите сколько там вранья в одном только интервью а вообще в принципе вранье на вранье а, ну и а, третья третья причина это конечно ее прошлое которое все равно рано или поздно возвращается бумерангом и как бы она это не скрывала как бы не призывала там к суду эту бедную Юлю, не знаю кого угодно, но все равно это выходит наружу и все больше людей об этом узнает и ей начинать кого-то учить жизни ту, ту же Риту Дакоту, ну не смешите мои копыта, что называется, а, да новый ребенок, которого она себе купила, я не, не боюсь этого слова потому что действительно я так считаю я считаю что она просто купила новую рекламную площадку на которой она будет размещать новый контент а, ну то есть это для нее просто вложение денег а, да там ну конечно же не будем сбрасывать со счетов то что она хотела ребенка да но это новая игрушка ну ладно не будем будем надеяться что этот ребенок все-таки будет жить в любви и благополучии и не станет вот таким вот э, человеком которого все будут обсуждать как того же сашу александра сына так называемого гном томыча да ну, ну конечно не очень это приятно и то, что она привлекла его в это интервью и вложила в него те слова которые надо сказать это тоже крайне неприятно я вообще не, не стала даже разбирать этого потому что многим из вас это резало слух а да ну и еще хотелось бы вам показать, рассказать вот а, такую штуку ну, при разборе Яны рудковской я столкнулась с тем что она относится к такому типу лжецов которые распознаются намного сложнее и знаете объясню вам какие бывают типы лжецов я их считаю что их 5 типов но кто-то может со мной поспорить но я вывела 5 таких вариантов да когда человек врет потому что но ну, это вот психотипу истероид очень здорово подходит да, человек врет просто потому что он играет да ему это повод привлечь энергию до да, истероид это же психотип который привлекает энергию масс для того чтобы этой энергией питаться для него это вранье для, призвано привлечь больше слушателей больше сторонников недоброжелателей но кого угодно лишь бы о нем говорили так вот один но ну, первый психотип это тот который лишь бы о нем говорили а второй э, врун параноик это человек у которого есть определенная цель и он ради этой цели может быть кем угодно это беспринципный карьерист или фанатик а он пойдет по костям у него вообще нет никаких принципов у него есть только свои правила да вот правила которые придумали другие люди не для него а, так вот он ради своей цели идет по костям и ему не важно кто о нем что думает не важно вообще что какие там не знаю что что происходит у потерпевшей стороны до да, проигравшей стороны он просто берет врет ради того чтобы достичь своей цели а спасатель это вот который ложь во спасение когда врач допустим не хочет ну, испугать своего пациента например и говорит ему диагноз но ну, есть возможность да что этот диагноз не подтвердится самый плохой врач говорит диагноз чуть получше чтобы человека не пугать да но ну, там бывает ложь во спасение это третий вариант четвертый вариант авантюрист это человек который любит ходить по острию ножа которому нравится э, вот этот всплеск адреналина во время обмана да когда вот это вот когда он любит допустим какие то э, виды спорта да те которые э, приносят всплеск адреналина и вранье это тоже определенный всплеск и э, он делает это для того чтобы приподнимать вот это свое состояние и манипулятор диверсант это человек который ради вот сиюминутного ощущения власти может врать для того чтобы подчинять к себе людей так вот знаете вот мне кто-то в комментариях вот перед нашим эфиром написал а вот елена написала с рудковской и так все ясно лучше бы цимбалюк разобрали на тот момент у меня цимбалюк уже стояла в этой веренице людей которые относятся к одному вот пожалуйста рудковская цимбалюк и катя вот это наша диденко они как раз относятся напишите мне в чате к какому типу из этих которые я представила они относятся вот мне интересно как вы посчитаете вот вы знаете я их поставила на одну ступень потому что они очень очень похожи ну кстати вот здесь тип личности есть истероид да но вот истероидность во всех случаях вот которые здесь представлены даю подсказку напишите просто циферку, да, которую вы считаете и а истероидность это как средство достижения цели это не цель вот в дан, вот, вот у этих трех дам это не цель это не цель чтобы о них просто говорили у них цель чтобы это приносило дивиденды. А вот молодцы молодцы умнички а, а, супер написали а, спасатели да действительно спасатели да очень спасатели прям самые спасатели из тех которых мы знаем а все кроме трех угу. ага. циферка ага, точно а, да а, ну точно не один и вы знаете это действительно второй э, тип второй тип лжецов которые ну, обманывает для того чтобы э, исполнять свои высокие цели а, и пример рудковской очень яркий я считаю особенно с тем как она поступила с юлей да там она была не одна Да, винить ее одну не стоит я тоже может быть слишком эмоционально к этому отнеслась но все равно она была зачинщицей всего этого. И даже если это было произведено руками Виктора Батурина, тоже редкостный мерзавец. Но он хотя бы понятно, да, он там клейма ставить негде. А здесь получается такое милое личико, да, так красиво умеет говорить и убеждать, а на самом деле мне очень не понравилось на так беспринципный ага, я не знаю диденко и цимбалюк ой какая прелесть что вы их не знаете а да но ну, а, в общем вот так вот вот такой у нас сегодня эфир получился надеюсь что мне в карму а, негативчика не посыпется потому что я сильно переживаю по поводу своего внутреннего состояния после таких разборов когда я кого-то а, ну вот так вот вывожу можно сказать на чистую воду даже не то что вы вожу а, а просто высказываю свое мнение которое складывается из того что я вижу да она не всегда мне приятно это проговаривать но а что делать а, что делать и Бывают и такие люди, которые нуждаются в таких разборах. А, да, значит, я с вами прощаюсь. Спасибо вам за то, что были со мной. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк этому видео, пишите комментарии, кстати, что вы считаете. И вообще, в принципе, больше активности у меня на канале, если вам нравится мой контент. Не забывайте, для для вас это мелочь, а для меня очень-очень приятно подписывайтесь вот я ссылочку дам под видео для того чтобы а, приобрести мою книгу читай лица за 99 рублей для того чтобы получить подарок а, инструкции эффективного общения а вообще изучайте физиогномику и это можно делать бесплатно если вы просто подпишитесь на мой канал мы здесь делаем очень классные интересные разборы которые вам в жизни пригождаются судя по вашим комментариям судя по тому, что вы пишете а, оставайтесь со мной желаю вам хорошего вечера любви благ